друзья и снова всем привет снова всем здравствуйте если честно очень рад всех видеть если вы новые гости то с удовольствием приму вас на свой канал для этого вам всего лишь нужно нажать подписаться и мы будем всегда оставаться друзьями а также если вы прожмете еще и колокольчик то всегда будете в курсе новых видео в принципе ладно поехали друзья чем я сегодня с вами хотел поделиться Дело в том, что я как-то пару недель назад приобрел новый компьютер. Кто еще не видел данное видео, то может посмотреть, нажав ссылку над этим видео. Или по окончанию можно будет найти в описании под этим видео. Комп вышел улетный. Так вот, мне нужна была новая винда. Если кому непонятно, скажу по-другому. Мне нужна была новая операционная система Windows 10. И сразу у меня первая мысль пришла, это зайти на свой любимый Torrent Tracker NNM Club. Если кто не знает про этот сайт, то рекомендую хоть раз зайти на него. Что это за сайт? Я не буду долго про него рассказывать, просто скажу в двух словах. Вы там можете скачать все, что угодно. Как вы видите, я уже гуляю по просторам данного сайта и в принципе не буду рассказывать, что тут и как. Единственное, что сделаю, так это покажу, как я искал тут свою операционную а, систему Windows 10. А? Друзья, чтобы вам что-то здесь скачать, вам нужно нажать на портал. Через несколько секунд у вас выйдет поисковая строка right. и набрать свой запрос, которым вы нуждаетесь. На данный момент я искал Windows 10, поэтому вставляем right. сюда Windows 10 и нажимаем «Искать». И через несколько секунд у нас появляется большое количество операционных систем, right. которые вы, в принципе, можете скачать на выбор. Здесь есть информация по данной системе и нажать кнопочку скачать Трайл. и еще чтобы скачать с этого сайта вам понадобится программа но это та программа через которую качаю я это get данную программу найдете в описании я оставлю ссылку на яндекс народ и оттуда вы ее себе сможете скачать хотя друзья в этом нет никаких проблем скачать ее с официального сайта да друзья чуть не забыл рассказать вам как можно зайти быстро на этот сайт Дело в том, что через Яндекс обычным способом на него не попасть. Хотя давайте еще раз попробуем, убедимся в том, что на него так и не попадешь, если вы будете заходить на него стандартным методом. В поисковой строке я набрал NNM Club, набрал, нажал кнопочку «Найти», у нас вышел список сайтов, и давайте пробуем нажимать. Первый сайт куда-то нас опять здесь отправляет, не подходит. Второй, который, в принципе, нам и нужен, торрент-трекер. Не удается получить доступ к сайту. А, третий, NNM-клуб вроде как близко, то же самое. А, четвертый. А, здесь нам говорят, что есть новые адреса и зеркала 2021, обход блокировки. Но дело в том, что сейчас мы их нажмем, попробуем куда-нибудь зайти. А методы об об обхода блокировки нам пишут разные здесь статьи. В итоге мы здесь, э, как я, не знаю, трач, тратил очень много времени. В итоге я так и не смог разобраться, как же мне зайти на этот э, торрент-трекер. Здесь, в принципе, нам показывают турбо-режим в опере Яндекс Браузере, как найти в настройках. Но, друзья, я вам скажу более простой и быстрый способ. Trial. И первое, друзья, что вам нужно сделать, это trial. скачать торб-браузер с официального сайта или по ссылке ниже в описании под этим видео. И второе, что вам нужно сделать, это открыть сам Tor-браузер, нажать Trial. на него два раза, подождать несколько секунд, пока он загрузится, и в принципе мы уже близки к цели. Дальше мы сюда вводим в поисковой строке NNM Club и нажимаем Trial. стрелочку. И, друзья, пожалуйста, опять буквально через несколько секунд у нас появится один из сайтов. Хотя он, в принципе, здесь вот вверх верхней. Жмем один раз, нажимаем на ссылочку. И, друзья, мы на портале. Здесь также жмем «Вход». Пишем свое имя и пароль. Сейчас все и продемонстрирую, чтобы было правдоподобно. И нажимаем «Вход». Здесь соглашаемся, жмем продолжить. И также занимает это всего лишь там, не знаю, несколько секунд. Я думаю, зависит это все от скорости интернета. И, друзья, пожалуйста, мы на нашем сайте, который, в принципе, мы всегда хотели зайти, но не могли. Друзья, хочу вас попросить, обязательно поставьте лайк, если я вам помог, и напишите свой комментарий. Это будет продвигать данное видео на первую строчку Ютуба. И много других людей сможет воспользоваться данным методом. Друзья, Try. если вам понравилось данное видео, то прошу вас пробежаться по моему каналу или зайти сразу на плейлист, и, возможно, там вы найдете для себя что-нибудь интересное. Спасибо вам. С вами был покерный маг Максим Винокуров. Не прощаемся. Увидимся в следующем видео.